приветствуем вас на канале компании сила в этом видео мы расскажем вам про переносную радиостанцию с интересным дисплеем это альфа 40 комплектация такая же как и у старших моделей данной марки здесь у нас само тело радиостанции налитом алюминиевом шасси для большей надежности аккумуляторная батарея с напряжением 74 вольта и емкостью 1800 мАч. Антенна длиной 12 см с разъемом подключения по типу SMA. Зарядное устройство с индикацией заряда, горит красным при зарядке и зеленым если заряд окончен. Блок питания от сети 220 вольт, клипса для крепления на пояс и темляк для руки. Инструкция конечно же полностью на русском языке. Как мы уже говорили, выполнена она на литом алюминиевом шасси в пластиковом корпусе. Сверху мы видим SMA разъем для подключения антенны, два регулятора и светодиодный индикатор. На лицевой стороне расположен динамик и микрофон. С левой стороны три кнопки управления радиостанцией. С правой стороны под резиновой заглушкой находится аксессуарный разъем по типу кену для подключения кабеля программирования и гарнитур. С задней стороны мы видим площадку для крепления клипсы на два винта и четыре контакта аккумулятора. В нижней части расположен замок фиксации батареи. Включается радиостанция правым регулятором, он же отвечает за громкость рации. При включении, снизу под динамиком, появляется ударопрочный экран, который отображает всю необходимую информацию. В выключенном состоянии экран не видно. При включении он на некоторое время показывает заряд батареи, а затем отображает номер канала, мощность, а также наличие запрограммированных CTSS или DCS-тонов. При повороте ручки регулировки громкости также отображается ее уровень. Во время приема или передачи на дисплее появляется шкала силы сигнала. Кратковременное нажатие на среднюю кнопку отключает шумоподавитель рации. А длительное нажатие запускает сканирование. При этом направление сканирования можно менять. Кратковременное нажатие на нижнюю кнопку показывает заряд батареи в процентах. Длительное нажатие на нее же позволяет переключать мощность радиостанции. Здесь два режима – High и Low. Более полный функционал раскрывается при подключении радиостанции к компьютеру. Технические характеристики. Рабочий диапазон 400-480 МГц. Всего 199 каналов памяти но заранее предустановлены 77 в соответствии с ЛПД и ПМР сетками. Емкость батареи 1800 мАч. Мощность у радиостанции регулируется Low 1 Вт, High 4 Вт. Габариты рации без антенны 140 на 60 на 35 мм. Вес в сборе 250 грамм. Температурный режим работы от минус 35 до плюс 60 градусов. Входное напряжение на зарядный стакан 12 вольт. Рация Альфа-40 обладает степенью защиты IP54, а ее ударопрочный дисплей отображает всю необходимую пользователю информацию, что положительно сказывается на возможностях энергосбережения. Входящий в комплект современный литиево-ионный аккумулятор Сохранит работоспособность рации в течение всего рабочего дня.